Вчера все средства массовой информации на Западе взорвались роликами, видеороликами из Кременчуга, где они показывали кадры горящего торгового центра, обвинив российских военных в том, что они бомбят гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны России очень четко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло. Бомбили ангар куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы и в результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр пустующий торговый центр бабушка с бабушкой да милан пойдем куда в коленц хочу посмотреть что-то в коленце